Друзья, всем привет! Я вас приветствую! Первое, что сделать, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой YouTube-канал в социальных сетях, добавляйтесь, друзья, в подписчики. И сегодня я хочу с вами поговорить об успехе в сетевом маркетинге. Что нужно для того, чтобы начать получать результаты по заработку, чтобы достичь больших результатов. Смотрите, я сегодня разговаривал с нашей командой, с ребятами, и мы сошлись на то, что те люди, которые работают по системе, выполняют э, все пошаговые инструкции, они обязательно преуспевают. Люди, которые, у которых не получается э, выйти на тот доход, за которым они пришли, либо еще что-то, просто не умеют подписывать людей, строить организацию. Они просто нарушают систему. И в нашем бизнесе, как и в любой сфере, есть система, есть системность. Да? Вот э, есть Макдональдс, да, вы знаете, что это... Самый успешный бизнес в наше время, один из успешных бизнесов, где по всему миру люди покупают вредную продукцию, за ней стоит очередь, люди платят деньги, потому что это быстро, это вкусно, неважно, что это вредно. И там есть система, обратите внимание, когда заходите в Макдональдс, как там... Кто приготавливает сырье, кто его до, э, достает, кто ложит в этот отдел, кто в этот, кто раздает, кто выдает. Машины подъезжают, люди заходят. И это все работает по всему миру. То есть создана система. И точно такая же система есть и в других бизнесах, в других производствах. Сейчас я говорю о бизнесе, в котором сам занимаюсь. В сетевом маркетинге, в компании TLC, Total Life Changes. И смотрите, вот есть система. Есть компания, которая производит продукты. Компания делает логистику, доставляет продукцию в любую точку мира. Наша задача просто найти человека, который хотел бы купить эту продукцию, сам заказать, и компания ему сделает доставку. И есть системность, да, алгоритм. Бизнес будет успешный в том случае, если, запомните, или запишите, если в вашей системе большое количество людей смогут повторять постоянно, не одноразово, а повторять много-много раз простые действия. Еще раз повторю, наша система будет успешная в том случае, если, Большое количество людей смогут повторить ваши простые действия много-много-много раз. Смотрите, наша система какая? Я пользуюсь продуктами компании, использую продукты для здоровья, пью чай, кофе, витамины, витаминно-минеральные комплексы, продукты для, ну, для здоровья, пью продукт. Второе, я делюсь информацией с людьми, вот у меня есть люди, да, которых я знаю, либо людей, которых я не знаю, я могу с ними познакомиться. И из этого круга людей ну, составляется база, да, база людей, у, у которых я спрашиваю, ну, для примера, как я это делаю. Слушай, Сергей, привет, или приятно познакомиться. Ну, давайте на знакомых. Сергей, привет, слушай, я знаю тему, в которой можно разбогатеть где можно изменить свою жизнь, где можно начать зарабатывать деньги. Скажи, пожалуйста, тебе было бы интересно больше ознакомиться с этой возможностью? И жду ответ. И те люди, которые мне отвечают, я передаю им видео, короткий ролик, 5-10 минут, чтобы человек услышал, что за компания, какие продукты, сколько можно зарабатывать, и что конкретно нужно делать. То есть, Первое, я использую продукты. Второе, э, я или мой партнер, который в команде, новичок, он должен показывать людям короткий видеоролик. Спрашивать у людей, ты хотел бы создать дополнительный источник дохода? Э, вот видео, я могу дать, отправить, если тебе интересно, могу поделиться, и ты посмотришь всю суть, там все понятно. То есть человек использует продукт, продает видео бесплатно, видеоролик показывает, правильно показывает, потому что это отдельная тема, потому что многие люди сейчас возьмут этот видеоролик, отправят всем знакомым, разошлют спам, методом спама и скажут, слушай, это не работает. То есть новичок, не зная продукта, не зная состав, как он работает, не зная маркетинг плана, не зная других вещей, он может начать зарабатывать с первых дней. Он использует продукт для себя показывают своим знакомым видео со своего телефона, либо с компьютера, либо в соцсетях отправляют видео. И тех людей, которые заинтересованы после просмотра видеоролика, он выводит на своего наставника. Скажите, смогут ли это повторить люди? Конечно смогут. Используй продукт, купи продукт, со своей карточки банковской компании сделай доставку, пьешь себе кофе, чай, витамины. Показываешь видео, говоришь, Наташа, слушай, есть тема, можно заработать денег. Отправить тебе короткое видео? Наташа говорит, нет, не надо. Все, извини. Лена, привет, слушай, звоню тебе по делу. Есть классная тема, нашел. Один мой знакомый показал возможность, где можно заработать денег. Я сразу вспомнил о тебе. И вот тебе звоню. Ты хотела бы узнать, где можно сейчас заработать денег? Для тебя было бы неплохо, начать зарабатывать 200, 300, 500 тысяч долларов в месяц. А дальше намного больше. Ну да. И человек отправляет видео. Сможет человек отправить видео? Спросить, Вася, есть тема, можно денег заработать. Тебе деньги нужны? Могу дать короткое видео посмотреть. Отправили видео, все. После просмотра видео все ваши кандидаты говорят, слушай, Серега, да тут надо продавать, тут надо покупать, тут надо знать состав продукции. Тебе ничего не нужно знать. Я сам в этом ничего не понимаю. Я тебе вот отправил видео. Если ты хочешь реально начать зарабатывать деньги, давайте я познакомлю с своим наставником. Человек, мой друг, который раньше пришел в бизнес, он уже зарабатывает серьезные деньги. Он тебе расскажет, что нужно конкретно делать. Э, что нужно для того, чтобы начать этот бизнес. Э, сколько можно заработать и что конкретно делать. Он говорит, ну давай. И человек, когда э, понял, что к нему позвонил Серега. Показал видеоролик 2, 3, 5, 10 минут. Познакомился со своим другом. Они сели, покумекали, поговорили. Говорят, слушай. Так что, мне просто надо использовать классные продукты для себя. Да. Кентам показать видео. Да. И познакомить с твоим другом вот этим, Серегой. Ну да. Так это все просто. Эту системность, это есть система, которая позволяет зарабатывать 200, 300, 500 тысяч долларов в первый месяц. Сможет это каждый повторить? Да. Только на... вот. То, что я сказал в общем, э, вот первое, использую продукт, показываю видео и знаком э, со своим другом-наставником, успешным человеком. Здесь на каждом этапе есть такие подводные камни, которые нужно разобраться. Кому давать видео, кому не давать видео. Как правильно использовать продукт, что получает результаты. И как правильно выводить на наставника. И этому мы всему обучаем. Работая из дома через интернет, уделяя, э, например, Полчаса, час времени в день, вы можете начать зарабатывать таким образом деньги. Очень простая система работы, ее может повторить любой человек. После работы, во время работы, в перерыве работы, во время выходного дня, ночью, когда угодно. Список людей, постоянно пополняете, показываете видео, либо фото, результаты по продукту. Вы даете короткое видео, выводите на спонсора. Вот и все, простая система работы. И все люди, которые работают по этой системе, все, абсолютно все, зарабатывают деньги. Кто-то 20 долларов, кто-то 30, кто-то 50, кто-то 100, кто-то тысяч долларов, кто-то 100 тысяч долларов в месяц зарабатывает. Но все зарабатывают, если они делают. А у людей, которые не получаются, они просто неправильно работают, неправильно используют систему, нарушают ее. У вот те нарушители, которые нарушают систему, они и не зарабатывают. Вот у них и не получается. Все, друзья, подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы под комментариями, я, может быть, более развернутое видео запишу, как мы это делаем у себя в команде. Желаю вам удачи, подписывайтесь на канал и до скорых встреч в следующих видео. Пока-пока.